В 2021 году огромный монстр по имени Ктулху напал на курортный город Сочи. Но его все-таки смогли оттуда прогнать. Все думали, что опасность миновала. Но никто и не думал, что это морское чудовище лишь взяло передышку, чтобы нанести новый сокрушительный удар там, где его не ждут. Прямо по туристической колонии русских туристов! Турции. Прошло пять лет после последней битвы с Ктуху. За это время ученые всего мира разработали боевых роботов, ими управляют специально обученные воины. Они призывают своих роботов при помощи кибербраслетов. Ктуху вновь собирается напасть на человечество. Битва за будущее началась. снова здесь. остановить его. Кто ухуй исчез в морских глубинах? Мы не можем сказать, уничтожили ли его окончательно, или он пал в пал в спячку. Но если Ктулху вернется, то мы нанесем по нему новый, сокрушительный удар. Yeah.